Хей, hey, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Прежде чем мы начнем, мы хотим поблагодарить вас за всю поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин – сделать психологию и знания о психическом здоровье более доступными для всех. Итак, давайте начнем. Вы когда-нибудь задумывались о том, подходит ли вам то, что вы делаете в своей жизни? Идет ли ваша жизнь по тому пути, по которому вы хотели бы идти? Даже если вы не знаете, куда хотите идти, или жизненные трудности осложняют вам жизнь? вы все равно можете определить, в правильном ли направлении вы идете, потому что, скорее всего, вы все равно знаете, куда не хотите идти. С учетом сказанного, вот девять предупреждающих признаков того, что вы, возможно, идете по неверному жизненному пути. Первый – ваш образ мыслей застрял в прошлом. Вы постоянно думаете о том, как вы облажались, зацикливаетесь на людях, которые вас обидели, или размышляете о старых воспоминаниях. Мышление – сильная вещь. Если вы склонны смотреть на мир пессимистично или постоянно зацикливаетесь на негативе, это может привести к тому, что вы застрянете там, где не хотите быть. Если вы зациклены на прошлом и почти не живете настоящим, это может быть связано с тем, что вы движетесь не туда, куда должны. Во-вторых, все не сходится или не имеет смысла. Вы всегда стараетесь изо всех сил, но результат вас не радует. Сколько бы вы ни старались, у вас ничего не получается. Вам постоянно кажется, что чего-то не хватает или что-то не складывается. Жизнь постоянно подбрасывает кривые шары. Однако, если вы снова и снова делаете одно и то же и ожидаете разных результатов, возможно, пришло время попробовать что-то новое, чтобы достичь желаемого результата. Третье. Вы не удовлетворены. Вы просыпаетесь и чувствуете себя немотивированным, чтобы начать свой день. Не обязательно каждый день вскакивать с энтузиазмом, но вы должны просыпаться утром и чувствовать хотя бы какое-то удовлетворение. Удовлетворенность жизнью важна для нашего здоровья и благополучия. Если вы не можете даже порадоваться предстоящему дню, вероятно, пришло время подумать, как изменить жизнь, которой вы сейчас живете. В-четвертых, у вас нет ни энергии, ни энтузиазма. Вы устаете независимо от того, сколько спите? Вы тянетесь кофе за кофе, за кофе, за кофе, только чтобы прожить день? Низкий уровень энергии может быть признаком того, что вы не испытываете энтузиазма по поводу того, что вам приходится делать каждый день, и это приводит к умственному истощению. Американский бизнесмен Бо Беннетт сказал, энтузиазм — это воодушевление с вдохновением, мотивацией и щепоткой творчества. Чтобы быть энтузиастом и, следовательно, иметь достаточной энергии, вы должны быть возбуждены, вдохновлены и мотивированы своей жизнью. В-пятых, делать выбор трудно. Если вы заблудились, не знаете, на правильном ли вы пути, вы можете обнаружить, что постоянно сомневаетесь в правильности своего выбора. Это может быть связано с тем, что варианты пути, лежащие перед вами, кажутся одинаково ужасными, поскольку они не отражают ту жизнь, которую вы хотите вести. Это может быть также потому, что вы не хотите думать о решениях, которые вам предстоит принять, так как в этом случае вам придется столкнуться с реальностью неправильного пути, по которому вы идете. Избегание трудных моментов жизни может быть лучше в краткосрочной перспективе, но в конце концов наступит время, когда вам придется с ними столкнуться. В-шестых, вы постоянно находитесь в состоянии стресса. Исследование, опубликованное в 2013 году, показало, что наличие цели в жизни помогает людям легче восстанавливаться и быть более устойчивыми перед лицом стресса. Исследователи пришли к выводу, что более высокий уровень жизненной цели предсказывает более быстрое восстановление после негативного стимула. То есть, когда мы знаем, куда хотим идти, мы лучше подготовлены к трудностям. Так что если вы нелегко восстанавливаетесь после стресса, это может означать, что ваш жизненный путь не имеет цели. В-седьмых, вы не сфокусированы. Вы слишком квалифицированы для того, чем занимаетесь. Вам трудно сосредоточиться на том, что вы должны делать. В какой-то степени это нормально. Но если вы постоянно боретесь с собой за выполнение работы, это может быть связано с тем, что работа, которую вам приходится делать, не имеет ничего общего с той работой, которую вы действительно хотите делать. В восьмых, вы не уверены в себе. Многие люди испытывают трудности с уверенностью в себе, особенно в том, что касается их внешности. Это не значит, что вы идете в неправильном для вас направлении. Но если вы не уверены в том, как вы живете, это признак того, что вы идете по неверному пути. Если ваша самооценка падает, обратите на это внимание. И девятое – интуиция. Нет ли у вас в ухе маленького голоса, который говорит вам что-то не так? Если ничего другого нет, то ваша интуиция может подсказать вам, что вам нужно что-то изменить. Интуиция – это просто бессознательное мышление, когда ваш мозг работает на автопилоте, и на самом деле это результат прошлого опыта и всех знаний, которые вы накопили в течение жизни. Может быть, причина в чем-то, на что вы не можете указать пальцем? Если ваша интуиция подсказывает вам, что что-то не так, прислушайтесь. Возможно, ваш мозг знает что-то о вашем нынешнем путешествии, но не знает, что именно. Выяснить, кто мы и что мы должны делать, конечно, нелегко. Чтобы выйти на правильный для вас маршрут, требуются усилие. Возможно, вам придется несколько раз возвращаться назад или начинать все сначала. Но, оглядываясь назад, ваше будущее, я будет благодарить вас за усилия, которые вы приложили, чтобы начать двигаться в правильном для вас направлении относитесь ли вы к какому-либо из этих признаков? Считаете ли вы, что легче сменить курс, чем упорно идти по неверному пути? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Не забудьте также поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подписывайтесь на канал Немиркин, чтобы получать больше видео. И до встречи в следующий раз.